На Алтае научились отлично импортозамещать аэропланы Мотоциклы с колясками местного производства Посмотрите, какой классный Почти на ходу Местный супер -чоппер. Пожалуй, я себе на дачу тоже такой выстрогу И, наконец, квадроцикл Квадроцикл Квадроциклы тоже изготавливают на Алтае Отличная штука, но самое интересное Это бревно желаний Выглядит прям как моя бывшая